Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня у нас поговорим о мире, но с социальной направленностью, так скажем, вообще, где мы живем. Хотелось бы затронуть такую тему, как дианетика Рона Хаббарта Так Кто читал, кто не читал. Интересная книга, там есть некоторые интересные вещи, но я сейчас один момент хотел бы из нее взять. Вот, это принятие решений. Там прямо была книга, которая была у меня, там прямо на форзац был выведен именно этот момент, ну, один из моментов, и он как главный, принятие правильного решения. Правильное решение считается у них как бы тоже по шкале. То есть сначала хорошо должно быть как бы в самом низу, это когда хорошо тебе, потом, соответственно, твоим близким, потом скажем какому-то твоему семье роду да там точнее сначала семье ну, близким потом друзьям потом там роду подъезду скажем города да, в конце концов э, нации и потом в конце концов всему человечеству это как бы высшая ступень это была вот именно человечество что правильное решение это то когда хорошо человечество когда пользу извлекает именно человечество то есть вот решение, где только ты извлекаешь пользу, а человечеству как бы от этого ноль, оно считается неправильным. Ну или вред, скажем. Даже не то, что пользование, а вред. Вот. То есть тебе хорошо, а человечеству вред. Это неправильное решение. Но вот на тот момент мне это казалось верным. Думал, да, вот теперь есть схема, как правильное решение принимать. Но вот на сегодняшний день, я думаю, иначе. Наоборот то решение, где польза именно лично тебе оно самое правильное но это не значит, что вред там человечеству близким товарищам, нет вот им ноль ну или попутно тоже польза ну в крайнем случае ноль, не вред а именно ноль вот. то есть как бы вред в этом отношении его быть как бы не должно вот. но тебе однозначно должна быть польза, то есть в первую очередь ты должен стоять, ты мирила всего, никто, не человечество. Ну, сами не задумайтесь, вот допустим, принять решение, чтобы выжило человечество, да, пожертвовать там собой, еще что-то, главное, чтобы человечество выжило. Ну, выжило человечество, и что? Вот оно выжило, чтобы что? Это что, рой пчел каких-то или что? Чем мы тогда отличаемся от муравьев и пчел? Вот. И, соответственно, вот сам вопрос, этот. вот человечество выжило, чтобы что? Поэтому теперь я начинаю понимать некоторые такие высказывания и песни, скажем, того Виктора Цоя, допустим, да, некоторых композиторов, музыкантов «Солнце не светит и не растет трава, да, когда твоя девушка больна». там. Или «Зачем мне мир, где нет вот той-то и той то или того-то, того-то?» Или «Где мне плохо, зачем мне такой мир?» Я начинаю все это понимать. К чему я это говорю? Потому что на сегодняшний день вот единственное такое решение, как можно принять, как ну, правильное, что ли, с моей стороны, это я так думаю, как исключить, выбить табуретку у тех господ, которые управляют этим миром, это не приводить в него более никого. Я имею в виду рождаемость. Зачем? Вот на сегодняшний день это мир рабов. Он такой был, и пока на сегодняшний день он есть. Это мир рабов. Зачем рождать рабов? Да, они обустроили немножко так, что как бы дали степень свободы некоторой определенной, но тем не менее это мир рабов. Ну, мы сейчас подойдем дальше к одному моменту. Вот. Поэтому это вот именно, именно рождаемость. Зачем звать сюда, в этот мир, кого-то еще, где они будут что? Работать по 8, 10, 12, 16 часов – 4-5 часов спать и снова на работу Ну вот кто устроил так да, Ну вот пусть они так и работают вот. Понятно, что Есть люди, которые смогут Ну это единицы, повторяю, опять же Кто смогут Здесь устроить свою жизнь так, как Они хотят, не работать столько или как-то Выбиться вперед вот. Но это опять же единицы вот. То есть то, что человек Как бы не способен на это Но это не значит, что Им можно помыкать вот. Ну, это как бы вот Я считаю, это неправильно Посмотрел фильм Сёмина, последний звонок Рекомендую к просмотру Но, как раньше говорили Умейте читать между строк да, но ну, вот здесь как-то смотреть между кадров, что ли Не искать 25 кадр А просто смотреть как бы Понимаете, автор фильма Он, наверное, хороший человек Но у него была своя цель Он думал искренне и думает, что он сделал правильное дело, рассматривая систему образования в этом фильме. Вот. Но когда вы посмотрите его немножко со стороны и не следуя слепо вот тем призывам, которые автор фильма в этом фильме как бы прописывает красной нитью, нет, а немножко задумавшись, то вы поймете, ну я думаю, вы поймете, ну каждый, наверное, поймет, что то свое, я вот понял для себя другое. Он там переживает о системе образования. Да какая разница, советская система образования, английская, англосакская система образования, это все не то. Смотрите, вот те, кто стоят за хозяевами денег, да? ведь хозяева денег, они ведь не вершина, вот. Тем, кто это все устроил, им что-то нужно от человечества, вот. Им от нас что-то нужно. Но так же, как нам, допустим, от пчел нужен мед. Да? Мы им устроили ульи, чтобы им лучше жилось, что ли? Ну, понятно, чтобы лучше, но чтобы что? Чтобы они не тратили время на устройство своего жилья, а приносили больше меда. Вот, мед изымается. То есть, тем, кто это все устроил, им от нас что-то нужно. И, как вы видите, да, вот они внедряют образование и все остальное, чтобы что? Чтобы подталкивать нас к определенным... Ну, в определенном направлении, чтобы мы шли. Вот. Это не значит, что они хорошие. Просто им вот нужно то, что нужно, поэтому они нас по этому направлению и ведут. Вот. И, соответственно, вот э, процессоры что? Допустим, возьмем процессор. Вот его Чапаев может и запрести? Нет. Кто его может и заплести? Ну, наверное, такой человек, как Ломоносов. да. Вот. Поэтому, соответственно, и внедрялось образование, чтобы появились, появилось больше Ломоносов. Те, кто сегодня переживают за образование, это, в общем-то, люди, которые не видят дальше собственного носа. То есть они поверхностные. Сегодня образование не в школах. Это все поняли давно уже. В школах сегодня это просто воспитывают потребителя. Да? Вот. Ну, потому что, чтобы государство было стабильно, кто нужен, соответственно, законопослушный потребитель. Государству не нужен человек, который отказывается платить кредит, да? вот, нарушает закон там или какие-то свои законы хочет, рассуждает о том, что правильно, что неправильно, как бы да? им такой не нужен, они скажут тебе, что правильно, что неправильно, нужно платить кредит, вот и не думать много, вообще не думать много. Вот. В школе сегодня повторяю, там не наука, вот, там не ну, образование от слова образов, ладно, это сегодня затрагивать не будем, да, но там этого нет, там, там растят потребители. Поэтому переживать о школах или еще о чем-то подобном, это просто глупо. Вот. Вы спросите, а где сегодня все тогда это находится, наукой образования? А я вам скажу, это все находится сегодня в интернете. И вот тут мы подходим к тому моменту, для чего нужна теория плоской земли и подобные идеи, подобные направления, вбросы, так скажем. Да? Вот. Для чего это нужно? А это нужно как раз вот для выявления новых ломоносовых, для тех, кто думает нестандартно, понимаете, кто сам берет, цепляется его. Там. ну, Все, что они делают, это морковки. Вот. На, на эти морковки нас ловят. Не для того, чтобы нам вкусно поесть, а чтобы нас поймать, чтобы потом пользоваться нас извлечь. Но тем не менее, так что это вот теория куска земли и им подобное. Это все морковки, да, это понятно, что вброс для выявления умных. Чтобы, ну, не знаю, процессы разобрели, наверное, нужно изобретать что-то другое. Вот чтобы изобрести что-то другое, ну, нужны, соответственно, люди, которые вот и думают нестандарты, которые умеют думать. И вот этот инструмент, интернет, это как раз. И нужен для того, чтобы этих людей выявлять. Не через школы. Школы устарели. Школы уже не то. Вот. В интернете дети сидят, ну, наверное, раньше, чем они в школе сидят. Да, и что они могут в школе или в садике извлечь? Да, из тех догм, которые. Ну, это уже догмы. Вас учат догмам. Кто-то говорит, там в школе чему-то учат. Мы вас не сделаем умнее, да, как некоторые говорят. Мы научим вас думать. Да не научит а не думай. Где-то в школе логику, что ли, преподают? Ну, по-моему, только если вышки. А до вышки ее нигде не преподают. А это один из как раз инструментов, чтобы научить хотя бы отделять чего-то от чего-то, чтобы вас не обманули, как минимум, да? Учить мысли. Те, кто кричат, что в интернете говно, интернет-помойка, это тоже люди недалекие. Ну, это дебилы, короче. Потому что, ну вот представьте, вы пришли, скажем, в школу, да, в школьный туалет и кричите, да школа это говно, школа это туалет, как, как ваша наука тут плохо пахнет. Вот эти люди пользуют, ползают попорно сайтом в интернете, где-то какашками кидаются, сидят на таких сайтах, а потом говорят, интернет это помойка. Да нет. Как сказал профессор Преображенский, да, вот все-таки есть у нас нетленные произведения, да. Что сортир-то он в головах, а не в подъездах. Булгаков все-таки молодец в этом отношении. Поэтому именно в интернете все И именно вот эти так называемые вбросы теории плоской земли и выявляют таких людей, которые мыслят нестандартно, которые способны, в общем-то, к чему-то новому рождать идеи и, соответственно, что-то изобретать. Они, они сами находят где, кого и чего, сами начинают думать, сами задают себе вопросы и на них отвечают. Вот. И сегодня вот мы подходим к новому этапу новый этап. Уж не знаю, что там они новое изобретут, но что-то нас продвигает к чему-то новому. А вы пока, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, задумайтесь над тем, нравится ли вам этот мир, хотите ли вы в этот мир приводить кого-то, новых людей, да, чтобы они здесь делали чтобы что. Ну, повторяю, кто-то, возможно, в этом мире может что-то для себя извлечь, но Понимаете, в чем дело? Вот вы привели кого-то и начали его ну, обучать. Возможно, вы обучите. Но дело в том, что социальная среда это всего лишь вопрос времени, когда ваши педагогические вот эти навыки дадут осечку. И социальная среда переборет. Ну, может, вы своего сына нормально воспитаете, а воспитает ли он внуков и так далее. И там бац я осечка. И дальше просто будут плодиться вот потребители. Понимаете? То есть, ну, хозяева денег, и их хозяева, они это переживут. они Ваше поколение маленькое, вот это вот, скажем, ну, сколько там, 40, 50, 60, 70 лет, они переживут. А дальше у них пойдут потребители, а там уже 300-400 лет потребители рождаться будут, да? Поэтому пока вот мир так устроен... Вопрос рождения новых рабов – это всего лишь вопрос времени. Вот. Хотите вы – ну, пожалуйста, рождайте. Не хотите – может, стоит пока подождать, да? пока здесь ребята поймут, что обслуживать их их интересы никто не собирается и, в общем-то, как-то перенастроят все в этом мире. Потому что перенастроить ли вы это – не знаю, не уверен. Вот. Тот, кто, как говорится, первым пришел, кто первым стал, того и тапки. Ну, пока что в этом мире так. Вот. Я пока не готов вам привести никакого примера, мне он неизвестен, где было бы по-другому. Глобально, во всяком случае, это пока так. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Благодарю всех за внимание и до следующего выпуска.